Всем привет, у нас новая раздача на платформе Крю от Мира Финанс. Задания простые, дискорд, твиттер, подписки. Плюс медиум, в медиум после того, как подписались. Делаем скриншот экрана, загружаем в ответы. Получаем бонус каждый день. Вот я получил 10xp, через 8 часов могу получить еще по остальным заданиям используйте Яндекс-переводчик и при желании выполнять задание. Насколько получилось у меня выполнить задание, даже до второго уровня не дошел. Если нужна реферальная ссылка, она тут. Автокопирование. И проверяем вот этот раздел. Иногда запрашивают еще один адрес кошелька, на который будет произведено зачисление за эту раздачу. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ссылка на телеграм будет под видео, оставлю именно на этот пост по баунте. Всем пока!